Милая, пожалуйста, не надо, не выдумывай меня в себе. Я всегда с тобою буду рядом, на холодной жизненной тропе. И я не ангел, не тепло дневное, просто путник, что один в ночи не приписывает и мне такое, что сгорает в пламени свечи. Посидел то прошлого работа, чувства высушили болью грудь. У луны теперь одна забота Не дает спокойно мне уснуть. Я устал, и ничего не жалко, Как во сне туманится мой путь. От любви давно уже не жарко, Раз надежды в сердце не вернуть. Не рисуй со мной свою картину, Все равно я темная и тона. Не ищи в словах моих причину, Что пройдет, как вешняя вода. Не прощаюсь, оставайся друга. для души я большего не дам, Потому что за сгоревшим лугом не цвести заброшенным садам.